Приезды. С вами Сергей Бердачук. В этом небольшом видео я хочу рассказать про то, что для раскрутки сайта сразу же после добавления статей желательно публиковать анонсы этих статей в разных соцсетях. Сейчас мы рассмотрим, как добавлять анонс на только что добавленную статью в Google+. Так, вот статья. Ключевые моменты. Просто берем, копируем адрес статьи, заходим в Google+, Plus ваш аккаунт. Причем для сайта желательно создавать отдельную страницу, то есть не именно ваш аккаунт Google+, а отдельную страницу именно для проекта. Потому что это позволяет ввести дополнительно ссылку на ваш сайт, дополнительно ввести информацию конкретно по данному проекту. То есть для разных проектов лучше создавать отдельные страницы. Это создается в разделе профили страницы плюс. Возвращаясь сюда к добавлениям страниц. Есть чем поделиться. Вот сюда копируем просто ссылку. Она подхватывает. Должна подхватить. Так, она не подхватила сходу. А вот подхватила. В принципе, это первый этап. Второй, выбираем какой-то фрагмент. Так, сайт сегодня. Тут есть несколько вариантов. Мы либо же публикуем фото, либо публикуем просто запись в общем то публикация фото достаточно неплохой вариант или видео можно даже так давайте рассмотрим именно как фото добавить фото фотография в принципе вот эта фотография она есть вот можно сразу перетащить она более ярко выделяет конкретно вашу статью то же самое между прочим и относится к видео то есть мы копируем ссылку на видео но в принципе для особенно это для вконтакте относится можно делать вот именно так то есть есть нам важно иметь ссылку в публикации важно иметь красивую картинку яркую привлекательную и важно написать текст какой-то релевантный вашей статье Я фрагмент сейчас выделю причем особенность для публикации мы создаем текст, иметь сайт. Так, сайт сегодня, сайт компании. Это признак хорошего тона. Если вы не можете похвастаться его наличием, если у вас на визитке нет адреса веб-страницы, вас воспринимают как персонажа из анекдота средняя фирма, возьмет в аренду степлер. А мне доверие, вас не воспринимают серьезно. И вот обращаю внимание, что ссылка должна быть в самом начале, желательно примерно после первая фраза когда она будет видна при превью в общем то уже вот этого фрагмента достаточно можно даже и не писать больше можно написать больше как, как нравится но желательно и большой текст не копировать сайта в идеале это должен быть анонс написанный описывающий статью или ваш видео какой то материал или вашу другую публикацию краткое содержание Ну примерно символов 250 500 максимум наверное вот этого достаточно поделиться все вот она поделилась поделились дальше желательно сделать заказ предварительно раскрутки конкретного поста мы для этого мы предварительно здесь копируем получить ссылку то есть для каких то действий по раскрутке мы работаем дальше с ссылками. И рекомендую ввести табличку, в которую записывать информацию дата, наименование статьи, которая у вас есть. Потом ссылка на сайте, чтобы найти эту статью. И дальше ссылки по всем соцсетям, которые вы будете публиковать. Я рекомендую сразу же делать аналогичные анонсы. Первое Google+, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Subscribe. Можно еще и Винскрам, если это действительно красивые картинки. Пожалуй, на сегодня все. С вами был Сергей Бердачук. Сайт проекта Больше большепродаж.ру Удачи вам!